Детская книжка «Сударушка» серия «Русские праздники» Издательство «Азбукварик». «Сударушка» закружит вас в хороводе русских праздников. Прокатиться на тройке лошадей, отведать масленичных блинов и побывать на настоящей русской ярмарке. Что может быть веселее? Да еще с песнями, которые знает и любит весь мир. «Калинка», «Барыня», «Валенки», «Коробейники». В нашей книге их исполнят звезды детского Евровидения. При повторном нажатии песенка останавливается.